нет, блин, не успел. Меня поймал, он меня выстрелил из шокера. Твоим налево зачел, как? Да не поможет меня отправить всему забучу, бывает за это. Надо. Да б! Что ж ты будешь делать? Опять поймал. Главное, когда я запись включаю, он меня ловит. Надо не выключать его, может. Блин! Вы не может бегать и ходьбы и идите пешком да ладно все окей понял ну пиши ему тебе сделал я случайно да я не знаю вообще вся Бе... подожди беспредел <с я <с ничего не сделал ты повс хотя нет я по встречке нёсся ты сам виноват, 4 4 4 что она большой скорость скоро тенется. Э, э слышь, чувак? Ага. Главное, вот он удрал, а я от него удираю. Не, не, ля ля ля ля-ля-ля, ля ля ле ле ля-ля-ля-ля. не, -не, -не, -не, -не, -не, -не, -не. А я могу прыгать? Я могу прыгать? Блин, зачем? Беги, дебил, беги, я не хочу, от меня не хочу. Блин, дурак, ты дурак. Беги, беги, беги, я сейчас в воду прыгну, и все, он мне ничего не сделает. Дебила кусок, блин, а не коп, вот честно. Давай в воду, в воду, в воду, в воду, в воду. Пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Он меня убьет сейчас нахрен. Он к меня стреляет. А, он, он машину утопил. <смех> <смех> прикинь. А я не могу плавать, прикинь. Че, де... а... че делать? <смех> прикинь, я плавать не могу. Че делать? Как мне... <смех> <быть>? <смех> че за... Че за говно, блин? Я ничего не могу делать. Он меня убил. Он меня арестовал, походу. Блин. Офигеть. Да как так-то? Ну да, ступый. Я в тюрьме. Чувак. Подсказка, чтобы посмотреть... Чего свелы? Чтобы посмотреть, сколько у осталось. Я чьим тут пытаем? А, я на я на суде. Прикинь, я на суде с лужей. А, Я могу в чат. Стать суд идет. Я сейчас буду в чате Я не виновен. Виновен. Блин, я не винов... я не я не виновен. Да в смысле? Чего не подчинить сотруднику, отказать а, от... отказ погадить документы, восстановиться на там, восстановиться? Чего виновным-то да, на ночь два года в тюрьме твою налево? охренеть, can speak Russian, but I, uh, in Spanish, Антон. Чувак, надо устроить побег. Я в тюрьме, блин. А -а -а, чувак, я в тюрьме. Что делать? Как быть? Я, я могу драться? Не могу. Вот говно. Я могу лечь? Нет. Что за дела вообще, а? Что такое? Я могу прыгать. Я могу анимку прописать. А -а -а. Чувак, я бы тебе даже номинировал а? на премию. Я бы тебе даже номинировал на премию. И ну, ты бы выиграл. Какую? <свят> Олень года. <свят> Блин, я ж почти от него убежал. Да как так-то, господи. Выпустите. Два года. Охренеть. Это у нас. Сколько? Пэт тайм. А, 28 минут всего. А че я паришь то да? Полчаса посидеть, подумаешь. Мафия, спасите. Блин, да когда нас выпустят хотя бы? О, бандиты, бандиты, бандиты. Help, help, help. Help. Как кричать? С, да? Выпустите. Спасите. Спаси. Спасите. <свят> <свят> я не виновен. Судья был куплен, честно пишу. Судья был куплен. Скажи, я уважаемый ютубер. <свят> я уважаемый ютубер. У меня целых два подписчика. Вообще-то уже 113. Нет, типа ты школьник да. У меня... Пусть будет пусть будет 10. Пи... Да нет, пиши то, что у тебя миллион. Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, ноль, Подпи... Я через ще подписчиков. Напишу. Да не, напиши, нормально. Поздно. Вы моя единственная одежда, и вы касаетесь. Оп. И вы, кажется, расслужнее. Макс! Сюда, ты мистер пыль. Макс? Ты слышишь меня, меня? меня спрашивают, ты мистер Макс? Да. Я мистер Макс. Скажи то, что я снимаю ролик мистер по сап. Скажи то, что я сейчас снимаю ролик. сейчас. Щас, щас Я сейчас снимаю ро ролик. Кто такой, мистер Макс? Это вроде тот малой, да? Да. Это... Это чмошник. Что вас сдуть? Меня. Фантастика, мистер Макс, и же мисс Кэти э, уроки делает? Смешное. Ой, блин. Смешно. Вы смешно. Знаешь, что самое смешное? Mm. Они оба сладики. Да? Они могут уроки, блядь, делать. Не, почему в садиках тоже уроки есть? Ну, такие, знаешь, там буквы прописывать все такое. Такую игрушку сейчас мы обозреваем, мистер Макс. Какую, какую, какую? Какую? ноль. Я так и написал. Напиш... Напиши миски, типа нравилось. Сейчас. типа Напиши мне тоже. спрашивает что это за игрушка, где ты ее взял? На Алиэкспрессе заказал? Не, подожди, напиши, у мамы из тумбочки спер. Блин, это так смешно. Я тебя включал. Дума, мы с тумбочку спер. Без тумбочки спер. Блин, ладно. Ой, ой, ой. Это было вообще круто. Мистер Макс, почему я батя Мистер Макса и ты мой сын? Это герои YouTube нас посадили. А, точно, герой Ютуба, да, они... Не, скажи то, что я герой Ютуба, и меня, как опять... Не-не-не-не, ты же знаешь, что такие герои Ютуба? Знаю. Ну вот. Написал бы то, что ты герой Ютуба. Я зас... заслу... Мистер Мас, почему вы в тюрьме? Я... Я, я, я, я... я... Украл, украл сникерс в магазине. Украл сникерс в магазине. <плес> блин, это вообще весело на самом деле. Ты да. Ай, блин. Господи, я не могу пожариться, это сейчас не смешно. <плес> Господи, почему? Я вроде не мистер Макс, но мистер Макс. Напишите, что типа... Не... Слышь, слышь, слышь. Короче, вот этот чувак, с которым я сейчас перекрикиваюсь, это этот... Стив Кокашкин. Фантастика, мистер Масса, скажи подробнее. Скажи типа... А то игрушки, короче. Он просит рассказать поподробнее, о а той игрушки. Короче. Ну... Она фиоле.. Не, пурпурного. много Пур цвета. И... Мне и мисс эти очень нравится с ней играть. Это просто целая коллекция, не хватает черного цвета. У кого? У меня... Мисс. Целая коллекция я не хватает только черного <свеч> <свеч> он, он уходит из тюрьмы все <свеч> <свеч> блин а такой чувак горный блин короче начинай с... бегать в тюрьме а начинай бегать в тюрьме пиши короче в чат капсом я хочу срать сейчас ой я хочу через а или через о писать через о Ой. Предоставляешь Моя параша занята. А? Напишите, что я предоставляю эти мужские люди. Типа Галя. Галя пять лет. Сейчас. Предоставляю... ...убе. Блин, в тюрьме на самом деле весело. Не считая того, что здесь надо сидеть в одной камере. Блин, почему с ней выпускают? Там что-то случилось, тут сирена играет. Один раз не раз. Может, это то побег? Ну? Стой, стой, стой, они за мной не едут. Нет, не едут. Едут, едут, едут, едут, едут. Валим. Блин, вот он, нифига себе. Воу. Видал, да? Ой, тачка дымится, чувак. Не э. беги. Двигатель заглух, бежим. Беги. Я пришел. Нет, нет, нет, зачем? Бежать надо было. Нет, Блин, нет. я попал. Я не хочу еще раз в тюрьму. За тобой бежит. Я вышел. Второй раз. Ну, Сейчас суд идет. Когда у... Дайте угадаю я опять буду виновным. Стать суд идет. А я сел. Слышь, суд шел, а я сел. Последимо обвиняется в следующих статьях. Принкновение на охраняемую правоохранительную организацию. Органами территории. Не наказать невинившие свободы сроком опять на два года. Опять полчаса и начали. Mm -hmm. Да, спали